Истории успеха вызывают интерес, так как есть желание узнать и повторить какой-то алгоритм, чтобы тоже стать успешным. Но в этом контексте истории не успеха более эффективны. Путь к успеху это некий процесс, который содержит отрезки, когда у человека ничего не получается, он терпит неудачи, проигрывает, теряет деньги. На пути к успеху большую часть этого процесса человек может быть неудачником, где были только, допустим, провалы и потери. С этим приходится как-то справляться, делать выводы, снова работать над собой, себя мотивировать, не опускать руки. И в этом как раз может быть намного больше того, чему можно получиться. а не смотреть только на предфинал. Отрезок вот последний рывок, и пришел успех, как раз истории неуспеха могут быть намного сильнее. Рекомендую более подробное видео про сторителлинг на моем YouTube канале. Ссылка в описании.